Всем привет, дорогие друзья, с вами Блэкс и сегодня будем продолжать проходить Метро Алас В прошлой серии мы проведали Мавзолей Ленина, потом убили Павла, ну и в принципе всех его там, кто был в банде его. Ну это не его, конечно, банда, Ну, в принципе там Корбута надо найти еще. Вот мы сейчас будем, наверное, его искать. И вот тогда все закончится вся вот эта группировка красная. Так, в прошлой серии мы уже видели, что там есть... Босс намечается. Вот сейчас будет. Босс намечается. да да, -да это все босс. Медведица. Надо mm. ее обойти. Аккуратненько. Не попасться. Mm. Mm. О, уже рычит, уже бежит за мной. Она защищает детей. А Осторожно. я тут при чем Я детей не хочу трогать. Успокойся, детей не трогаю, бляка. Нажимаю, нажимаю Y, нормально все На! Да вы чё творите? Хватит, успокойся. Лёвы, нападайте, ПЖ. Лёвы, давайте. Лёвы, чё вы делаете? Нормально нападайте на неё. Она и так уже давно только ходится. Да вы чё, Лёвы, да, твои... давайте что то делайте. Бля, Лёву убил. Бережет спину. Там она беззащитна. да ну лёвый нормально все по спине сошмаляет. так по голове по голове нормально все лёвый давайте спасайте меня не хана ты да и так уже плохо бережи спину я сказал бережи спину что ты не бережешь спину это плохо будет для тебя в будущем да как она прям за мной ходит? и что делаешь? Да все, уже хана ей. Истекает кровью уже, нормально все. Убил. Ну, в туловище тоже нормально, в принципе, зайдет. Пойдет. Вообще, пофиг ей. Мне заменить фильтр надо, пацаны. защищать ее. вы не защищайте ее, а меня защищайте. Мне же будет хана. Да как на меня прям? Да вы, пацаны, там делайте, левы, э, Делаете что-то вообще. Сговорились против меня, да? Все. И левы тоже сейчас на меня будут нападать. На нее надо, не на меня. У меня и так уже хана будет, если не будете помогать мне. Та да, она ну, бессмертная в смысле. У меня патрона уже ноль. нормально защищаем это трэш. просто давай вставай нормально смирно стой она убегает кстати убегает убегает а меня зашло да бейте ее уже. Ну. все все все нормально Хорошая работа, э -э -э -э -э -э, Левый. Ну все, давайте. Это ваш завтрак будет. Или ужин, не знаю, обед. Это ваши три завтрака. Нормально все. Приятного аппетита вам. Так, а -так, куда мы идем? В сад. Мы из сада уходим. Давай, быстрее. Да мы то происходит. Опять раз уже сдох. Кто это? Не знаю. А, это черный. Да, это он. он. умеет э, превращаться в людей. Да. Мира, нет! Не, не надо. Ты чё, не да, стреляй, стрелять. сказал. Убрал пушку. Он единственный, тут остался живых. Зеленый, а, а это дебил! Я не сказал стрелять. не стрелять. Он к людям. Да, он хороший. Можно да. с ним То да. ничего да, он не сделает? И Если и ты и не, не будешь уезжать и вы... пушку, но тогда все будет хорошо. Уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Будет а толк, он мне помогает Только всегда. Живее, пока не передумал и не пристрелил его. Там да он, кстати, блин, тебя мой пристрелить без проблем. Так что новая миссия будет сейчас, да? Или, или нет? О, о, я о, я понимаю, вижу я его мысли слышу вы, и слышу твои, артем Вижу его мысли. Где? На потолке написано. Твои, на стене? Где? Мысли простым прикосновением? Да. С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили давно. Так вот, почему ты особенный? Артём. Да, ты тоже особенный стать. Изменили тебя, чтобы понять нас. Да? Что за этой так э, Хан тоже особенный получается. Он понимает, что мне, Я он слышу. говорит. Открой. Давай открываем. А как его открыть? Что, что мы вообще здесь делаем? Открывается. Мои, О, мои, реально ваш. Си, нормально у них там спячка. Они как будто вы там что-то смотрят. Да ладно. Ну да, они не один, их 5 по-моему. Что-то они смотрят непонятно. На горы смотрят, ну да, и прикольно. Я тоже посмотрел. Вокруг. Это вокруг вообще непонятно, что происходит. Да ч, иди, разбужи, разбуди их. Я да. Что надо? Я их Ну иди разбуди, я сейчас сам. Что? Не, не, Не, это не действует. Они все равно будут стоять тупо, как и овощи, и все. На них это не действует. Ч творится? Зачем противогаз ты меня снял, а? Тут же открыто все. Да, быстро. Я должен их разбудить как-то. А то они вообще реально очень сонные. Придется? Да в смысле, сжигай эту хрень. А чё она не горит? Нормально, что она не горит? Идем сжигать. Идем сжигать путь. А как они реально через паутину пошли? Ну ладно. Принуждение к миру. Он не единственный, не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих. Освободить и пробудить их. Но он согласился подождать чуть-чуть. Чуть-чуть. Сначала он попытается помочь нам. Если мы успеем на конференцию, черный сможет открыть для нас мысли Москвина. Или самого Корбута. Вот это им получше было. Возможно заставит их остановить это безумие. Это наш последний шанс. Блин, вот это будет хорошо очень, если он поможет. По с ребенком. А что нет? Нормально, в Но принципе. То, то, с по такой по модный. Власти, так, куда нам? Открывай ворота. ворота. ворота. Давай, ворота давай. Все, пошли. Ворота. Контейнер с вирусом из Д6. Каким вирусом вы что делаете? Вам коронавируса мало, вы что какие-то хочешь? Хрень какую-то... Ну да, в принципе. Красная Спарта. Мы можем заставить признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. Мы можем... О, вот этот молодой человек может это сделать, да? Что ты отворачиваешься? Ты можешь, я знаю. Что ты делаешь? Они нас хотят отравить. Не надо. Быстрее, бежим, да, нас вы отравить вы хотят. Вы отравить вы хотят, вы быстрее, вы открывайте вы ворота, вы ломайте стекла. Ты чё если я сейчас вы сдохну? Вы ты вы сейчас ребёнка по погубишь. Мысли, это ребёнок. Обезьяну, блин, ты ты обезьяна, блин, побрился лучше бы. А зачем они его тут? Это даже был яд сто процентов, да? Зачем они его пустили? страны какие-то дебилы надо реально корпуса найти и завалить. вот потом а этот беспредел будет бесконечный разумная позиция полиса в отношении честного раздела имущества хранится все претензии с нашей стороны я официально отдаю приказ о прекращении операции эльдорадо слава рейху какой это эльдорадо вы хотели магазин, например, да? понятно все ну нет, Альдорадо не надо, у нас И, так, есть другие хорошие. Метро есть. Есть на рынок. Зачем вам Альдорадо вообще? Не побоюсь. Друзья? Какие друзья он может убить его в любой момент? Ни хрена не друзья. Открывайте. Так, что там? А где он? А вот он. Я его даже не видел. Он такой мелкий вообще. Да. Вы лжете. Ха. Именно вы. Его Не надо. Рейджеры, Артём, малыш, ваш выход. Давай. Давай. ща я тебя в лобешник пропишу. Давай. Давай залазь. давай давай ему хук справа а, просто за руку взял и все а, и даже не надо его бить угу. вообще такой слабак даже его никто не бил он уже все плачет а, так э, вечно будет э, кто колотать что что за хрень кто Товарищ будет колотать Москвин, вы меня поддержать. нет не надо чего? Так, дверь, дверей куча просто. Ой, это кто? А, говорил не хватит. От вас угрозу. Угроза какая-то опять? Да, да, были братья. Так, и максимум, и так, помирились. Бухают только блядь. Вот это за зря. Ох. Там поленка. А я говорил, нельзя пить. Вот что а будет, если поленку будешь пить. Ну ты, конечно, сволочи, поленку ему подсунул. А, тут уже все. Уже да честно. нормально надо было поленку не надо было подкидывать его. И сам пей, ну правильно, да. Лучше бы выпил вместе с ним. А тут закрыто, окей. Тут уже закрыто, в смысле? Кто? Корбут тебя стал так ты его и хотел убрать в смысле что ты блин хрень говоришь какую-то ага, сам убил и сам поминает нормально а что дальше и делать все закрыто все закрыто давай ключик не -э -э. или он о, у него вообще меня, уже маразм меня, о Нет, тут открыто прощения. опять что а творится не опять назад возвращают да хватит уже ныть. Блин, где двери открыто, я не понимаю. Ай-яй-яй-яй, назад, блин. Что? А, что это было? Что это? Что было? Я, я вслух. Да. Так значит, и мне что-то подсыпали. Как брату. Все, убивайте его. Да. Да, получается, да. Брата Но Корбот... Я идиот. Да, это да. Единогласно, единогласно идиот. Ну водить уводите его, короче, все. И, а там... И что? Ну так вы сами вы этот вы вирус и сделали. Он вообще дебил, реально, дед, какой-то дебил вообще. Надо Но его вы вообще вы... арестовать вы и расстрелять. А, а расстрелять вы его надо, мужик, реально. Да. надо быстрее, а то сейчас реально там что-то уже надумал. Вирус, блин, сейчас распространит. Охренел совсем. Бежим в полис. С полицы северного полюса бежим на южный. Ох, ни хрена себе. Нормально так. Неплохо, неплохо. Прям какой-то... Скелет. <свёздный> нормально мне тут дали. Броньку. Все, бежим, бежим. Правда, я же экзоскелете буду медленно бегать. Но зато не непробиваемый буду. Я там, наверное, железо просто миллиард тонн. Ну чё, всё. Сейчас мы будем по поедем. Все. всем пока-пока, я поехал. Если вы проиграете, это будет плохо для всех. Тогда я должен спасти своих, ты хороший, Артём. Ну да, будет плохо реально для всех. Для всего мира, наверное. Так, ä, последний бой. Он ушел, он сделал что мог и ушел. К своим я не могу... Его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить нас, меня, за то, что мы сделали. С его братьями и сестрами, с его матерью и отцом. Ну, может быть. А мой он сейчас разозлится, потому что концовка плохая будет. И взорвет нахрен весь мир. Это будет плохо. Очень плохо. Где так произойдет. Так, ну последний бой, получается, намечается у нас. Но он, наверное, жесткий будет, я уверен. Последний так жесткий должен всегда быть. Приблизительно как с медведицей. Только вот, вот эти дебилы будут вместо медведицы. Так, тут охрана везде, смотрите. Охренеть, сколько ее не было, когда мы играли в 2033 метро. Даже в начале там не было столько. А сейчас вообще просто их миллиард. Как в полисе. Так, мельница это буран, положение критическое. Их слишком много. Начинаем отход. Повторяю, мельница мы отступаем. Твою мать. Что это? Назад, назад. Что такое? Назад. А что творится у вас там? Наступает. Наступает с Это плохо, конечно, но не с четырех. Хорошо, что не с четырех. Так, уже свет гаснет, это уже хуже. Сейчас все это там творится уже. Сейчас все рухнет. Там уже что-то они сверху м, шаманят Надо бежать вниз Пацаны, давайте, поднимайтесь по... Поехали Побежали, пацаны по... О, это что такое О, нормально, это О, все Все, мы победили Не, все нормально снаряжение готово тут э, прямо просто выбор огромный смотрите сколько тут нормально ну, я надеюсь тут бой будет э, не такой жесткий просто мой патронов даже этих не хватить просто их миллиард Тут даже рынок не нужен посмотрите сколько тут всего ой блин а, -а, -а, -а творится, творится а? Подохли. Так, вот это убивать надо. Ни хрена себе. Это наши вообще нет? А, это не наши, я думал-то наши. Ага, конечно наши. Так, давай патрончики. Я прям на патронах сижу, нормально все. А как гранаты кидать? Я тут не научился до сих пор. ё -моё! Мне, походу, все сломало. Охренеть, что вы делаете? Я шею себе сломал вообще. Мне что-то плохо. Ну, что-то хреново очень. Куда я вы... Я вообще не могу ничего двигаться уже. Мне шею сломала просто. Да, мне шею сломал, походу. Теперь я инвалидом стал. Блин. Какого хрена? Я должен. Нет, Хана убили, походу. Хана, Хана, походу, реально убили. Или не хана. Кого убивать Всех подряд убивает уже не повернее Не, не показалось. это кто это говорит это чё павел паша что ли он вышел что ли я его вроде бы убил так хватит не ну тут же пушка просто офигенно с двух ударов убивает с двух выстрелов да нормально все что все закончилась волна волна первая закончилась надвигается вторая, надо быть быстрее там там много прикольнюшек Ну в смысле дайте мне выбраться отсюда а, нельзя все просрали момент так где танк давай снайпер, по мне винтовочку о едет едет блин вот это зря он. вот это зря вот это он зря очень сильно колесики надо пострелить наверное они а, спрятались ни хрена себе танк умный какой такой умный танк вообще на ты меня не стреляй только а? и так на грани уже У меня дым меня еще стреляешь да дай мне в колеса выстрелить а ну что ты творишь подстрелил ему немножко а что такое мне уже больно уже становится реально он меня уже сейчас убьет сразу они уже поняли что я самый опасный человек они э, не, не, не... давайте с колеса стрелять а? вместо меня все она а танку вашему у вас не танку больше так ч э ⁇ -э -э. Ну все, больше нет танка. Ч, куда побежал? Стоям бы. Они убегают, да, реально видно. Ты так уверен? Мне кажется, что они выдохлись уже. Все их больше нету, я всех убивал. Их до точки да? Вот это плохо или нет mm -hmm, не знаю. Снова Есть. так это получше наверное будет или нет а нет это же одно и то же в чем прикол да серьезно только ой ой ой, -ой, -ой, -ой. меня забыли пацаны ну все эти уже подохли получается все им хана они больше жить не будут О, патрончики Чё, опять танк что ли это уже самая самая наводячая ракета это уже хуже чем танк короче снайперская винтовка дела, делает э, просто чудеса один раз высадил нету больше никого бах нету Но, правда на больших дистанциях только надо делать. Ну она просто ваншотит и все сразу Копа, куда побежал стоянка Или можно взять не. О, давай, пулемет. Точно, что я тут Это вообще? Да вообще это пушка просто самая лучшая. Давайте, подходите по одному, по одному. Хотя мы эти кучи, в принципе, мне пофиг Я вас всех поубиваю. Будет шашлычок нормальный. Будем что кушать хотя бы. Голоду не помрем. Будем жить этих дебилов жрать чё все я и даже ее уже взорвал пацаны идем идем да нет а нельзя мне дальше идти вы чё охренели совсем 326 патронов нормально нахренели быстро я сказал оборону свою убрали ой, свой опыт подстрелил, сори, я нормально, бегай, бегай, что хорошо будет Ч за хрень, она не разваливается, по-моему Ох ты, нифига себе, ты хотел Ага, конечно, я, Фархрай, знаешь, сколько таких дебилов, как ты убивал Да, не, он слабость, его слабость, что он далека не может ничего сделать Да, вблизи ему это все, это ваншоти сразу ну, вы будете, давайте быстрее хотя бы. Ну, Спарта, ё-моё, ну, давайте быстрее. Ой чё, хренели? Умирай, я сказал тебе, ну. Бессмертный, что ли, совсем. Все подохли. А этот горел все и патроны тоже закончились походу не, не кончилось Комплекс заминировал приказ что там орете отдал... кто орет там зомби идут что ли уже удержать, это ясно. Взорвать. Я... да ладно взорвать Но ты нахрена и что серьезно взорвем его что ли ну тут и так уже погибло дофига людей. Ч ⁇ это? Это аварийка какая-то. Разваливается все. Ох ты, блин. А я прям такой и встречаю все. Я походу сдох, да. Я первый на себя удар принял. Ой-ой-ой, что-то мне хреново. ⁇ -мо ⁇ вы что, серьезно что ли? А где хан? Хан сдох или он живой? Блин. Мы что, твоем живой остались? Хан, там, хан должен живой быть. Да, я тебя руками замочу. Какая революция? Вот вы понимаете, что вы уже натворили. О, кого я вижу. Целый ну нормальный. Почти целый. Ну, сейчас ты, тебя лицо будет не целое. Тебе так, блин. А глаз точно второй вас? разобью, уже слепой а, будешь. Давай, нажимай, нажимай. Метро, и куда это мы Нет. Все взорвалось метро. Вместе со мной по получается, да. Ну так вот д6 взорвали. Ой, Это плохая концовка, конечно, но ничего сделать. Да, все, хана. Куда вы бежите? Вс, вам хана. -мо, тараканы бегут. Все, подохли все. Ну там, наверное, не все войска, конечно, все. Ну там же кто-то был не в д-6 там, на улице. Ч ну, ⁇ кто-то живой. Бегут тараканы и вздыхают, все. Ну, я вместе с собой взорвал, но ну, а что сделаешь? Плохая концовка, но в хорошей, там было по-другому. Да. Ну так вот это так вот. Так, твой папа победил врагов. И спас метро я тоже убил врагов ну, и правда метро немножко разбил Разбомбил, бомбил О, ну, ничего он страшного ну d6, он да 6 тоже... Ну не я тоже я тоже взял с собой пожертвовал взорвал d6 они ушли. А почему прям я вот я этот, этот? Вот эта вот, э -э кнопка считай ну не кнопка там устройство стояла рядом со мной это как то специально так сделано да просто Странно, я мог бы его нажать уже до этого Или она сама могла нажаться После вот этого взрыва Ну, не после взрыва А то, что они там выехали. Не, ну конечно, да Вот так вот А он ушел. Ну, по сути, там немножко по-другому должно было быть Хорошей концовки Не знаю, про -перепро перепроходить Наверное, уже не буду Потому что это уже бессмысленно все, ну там, короче, надо было просто никого не убивать, щадить всех. И Пабло надо было медведицу пощадить, не убивать. Как-то не знаю, как это сделать. Ну, короче, надо было всё, всем помогать и никого не убивать. И тогда будет хорошая концовка. А так я всех поубивал там практически всех. Наверное, на 100%. Или на 90%. Так-то вот так вот и произошло все. Плохая концовочка. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение игрушки, если хотите там продолжение там новой серии метро Исходус мы полюбасу будем наверное проходить, но посмотрим сколько вы лайков соберете тогда давайте соберем хотя бы 150 лайков тогда я буду точно уже проходить в ближайшее время метро Исходус мы следующей серии будет или после Фаркрая будем ее проходить это все зависит от вас когда она выйдет и когда будет все Надеюсь вам видео понравилось. Если хотите метро исходу, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.